Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы завершили очередной объект. Сегодня будет видеообзор готового ремонта. Это город Тюмень, ЖК Орион. Квартира общей площадью 88,7 квадратных метров. Поехали! Мы находимся в коридоре этой квартиры коридор этой квартиры как правило это сердце инженерки по электрике то есть в коридор сводится со всей квартиры со всех помещений слаботочные и силовые щиты в данном случае у нас силовой щит расположен вот в этом участке здесь мы изготавливали шкаф своими силами и туда строили достаточно большой Серьезный щит на автоматике АББ С правой стороны от входа у нас расположился Видеодомофон, который смежен с нижним домофоном Здесь у нас терморегулятор на теплый пол Во входной группе, выключатель, пару розеток И внутри шкафа у нас расположился мастер-выключатель Которым можно выключить все освещение в квартире За исключением холодильников, системы протечек Wi-Fi и входной группы При входе в эту квартиру с этой стороны у нас расположилось вот такое большое зеркало до самого потолка от плинтуса там у нас сделан теневой потолок со светодиодной подсветкой а вообще по всей площади квартиры у нас установлен бесщелевой натяжной потолок системы шток во всей квартире у нас установлены белые глянцевые двери заказчик сделал накладку на входную дверь также в таком же исполнении плюс ко всему попросил чтобы покрасить вот эту рамку в цвет соответственно белой двери и всех межкомнатных дверей. Сейчас мы находимся в том же самом коридоре, он здесь Г-образный. Вот здесь мы выстроили стенку от застройщика. Стена была вот здесь и а, проход в ванную комнату. Мы выстроили про стенок на 900 для того, чтобы сделать шкафы увеличенной глубины. У нас внутренность по шкафам получилась 80 см, для того, чтобы верхнюю одежду можно было повесить, она не цепляла никогда ваши фасады. Здесь у нас расположился пуф и пару полок под хранение для обуви. Здесь у нас также место под хранение и большой щит. Сверху у нас здесь располагается вся слаботочная система. Здесь у нас вешалки быстрого доступа. При входе в эту квартиру у нас расположился выключатель, который отвечает за освещение в этом коридоре. Также у нас выключатель смежный есть в этой зоне. В этой зоне у нас спальня, спальня и санузел. Соответственно, с этой точки тоже можно выключить свет в этом Г-образном коридоре. И проходя в гостиную комнату, здесь также расположился выключатель, который отвечает за за это освещение, то есть мы перекрыли этот участок тремя а, проходными переключателями, и теперь комфортно будет пользоваться освещением данном помещении. Также в этом коридоре мы сделали два осветительных прибора, это подсветка ступеней, которые направлены а, в пол, то есть в ночное время суток, когда вы идете в туалет, соответственно вам в лицо и в глаза свет бить не будет, управляется это все у нас из второй спальной комнаты. Сейчас мы как раз переместились в эту комнату, с которой идет управление освещением в коридоре. Это у нас вторая спальня. Раньше вход в спальню располагался примерно вот здесь. При таком расположении входной группы да, у нас нет корректной возможности размещения зоны дивана, зоны отдыха, либо зоны кровати соответственно, расположение кота. то прикроватной тумбочке, либо дополнительного какого-то места хранения. В текущей ситуации мы дверь перенесли в этот участок, здесь у нас будет располагаться чуть дальше прикроватная тумбочка и здесь у нас будет стоять односпальная кровать. А с односпальной кровати есть управление центральным освещением, которое включается при входе. Казалось бы, расстояние небольшое, но здесь будет жить пожилой человек, соответственно, чтобы было удобнее всем этим пользоваться есть такая возможность расположить дополнительные переключатели прикроватную тумбу сразу скажу, мы тоже здесь делали своими силами она вот на такой ножке стоит вот металлическая рамка и на ней подвешена эта тумба по данному помещению на стене обои, здесь у нас покраска три стены покраски, одна стена с обоями, на полу у нас здесь как и по всей квартире уложен кварц кварцвинил в спальной комнате у нас также изготовлен здесь комод под различные спальные принадлежности. В этой зоне у нас расположилась фальш-стена, то есть здесь увеличенный подоконник, там радиатор отопления за решеткой стоит и фальшка, в которой у нас расположился телевизор. Снизу у нас вот такая небольшая консоль и там есть внутри кабель-канал, через который можно прокинуть всю проводку для подключения нижних приборов. Сейчас мы находимся в хозяйской спальне здесь что у нас было выполнено при входе в эту комнату мы выстроили в этом участке небольшую отбортовку для того чтобы корректно у нас расположились обналичники у входной дверей соответственно мы сформировали проем дверь сейчас открывается чуть больше чем под 90 градусов с этой стороны мы выстроили стену вот в этом участке то есть стены здесь не было туда был вот такое углубление что мы сделали, выстроив эту стену, мы сформировали здесь вот такую достаточно большую гардеробную комнату со своим освещением. Также мы сделали здесь полностью все оснащение гардеробной комнаты по мебельному решению. В этом участке у нас, соответственно, расположилась кровать, прикроватные тумбы, бра прикроватное и смежное освещение, которое управляет центральным освещением, то есть перекрестные выключатели по вот этим всем трем позициям. Здесь у нас по дизайну проекту заложены вот такие МДФ-щиты. Это у нас МДФ-пленки. Мы их также под этот объект специально делали своими силами. Здесь у нас расположилась также двуспальная кровать, система кондиционирования. В этом участке у нас опять же увеличенные подоконники за счет того, что у нас есть фальш-стена из гипсокартона, за которой у нас скрылись вот эти радиаторы отопления за декоративными решетками. Они у нас на магнитах, быстросъемные. То есть в случае необходимости регулировки радиаторов отопления можно снять, отрегулировать либо перекрыть. В этом участке у нас также мебельное решение наше. А здесь у нас фальшстена из гипсокартона. Она у нас сделана для чего? У нас расположился телевизор. Телевизор достаточно большой для такого помещения. Он у нас чуточку утоплен вглубь. Здесь у нас зеркало, будуарный столик с выкатушкой и, соответственно, здесь у нас распашные ящики под э, принадлежности этой комнаты и под ТВ-зону у нас также сделаны здесь стеклянные дверки, в которые можно в ящички заложить э, все бытовые приборы, которые будут в этой комнате. При входе в это помещение у нас, как я уже сказал, есть гипсокартон, есть мебельное решение. Смотрите, что сделали. Здесь собрали гипсокартоновый короб. Короб собирали не до пола. Для чего? Для того, чтобы получить шкафы не маленькой глубины, а увеличенной глубины на все вот это расстояние. То есть, визуально, когда смотришь спереди, кажется, что шкаф не глубокий. На самом деле, он еще плюс 20 сантиметров. К его глубине э выполнена за счет того, что у нас конструкция просто пошла не до пола. В этом помещении, как и во всех других помещениях, как я уже рассказал выполнен натяжной потолок без щелевой системы крепления шток есть примыкание четкое э, стены и потолка плюс дальше у нас идет скрытый карниз через профиль bp40 то есть у нас э, достаточно такая острая геометрия по всем помещениям выполнена достаточно четко то есть здесь у нас не видно карнизов шторки у нас свисают из-под потолка и соответственно все примыкание натяжного потолка к стене, без дополнительных каких-то переходов, участков, принтусов и всего прочего. Сейчас мы перемещаемся в большую ванную комнату. Как я уже сказал, мы переместились в большую ванную комнату. Что сделали мы здесь? На стенах на полу у нас уложен керамогранит, фабрика, это у нас эталон. Керамогранит у нас крупноформатный, 60 на 60 и 160 на метр двадцать плюс есть еще частично мозаика. Мозаика у нас в зоне душевой и мозаика у нас в зоне фальш-стены, на которой у нас расположилась инсталляция под унитаз. Значит, смотрите, что у нас здесь технического. Вот эта стена у нас выполнена из гипсокартона, за этой стеной у нас есть большой ревизионный сантех-шкаф, который отвечает за разводку отопления по этой квартире здесь что мы сделали во всю длину вот этого керамогранита мы сделали большой ревизионный люк с помощью которого можно попасть собственно в эту сантехническую нишу то есть по факту это две огромных плиты мы снимаем и там у нас соответственно есть доступ выполнен он на магнитах в глаза не бросается абсолютно из-за того что эту стенку мы выдвинули на э, глубину того ревизионного шкафа который там есть нам пришлось здесь сформировать еще дополнительную отбортовку для чего для того чтобы можно было облагородить этот дверной проем дверной проем мы облагородили керамогранитом запилили полностью всю эту работу под 45 градусов поставили здесь скрытую дверь Почему поставили скрытую дверь? Потому что со стороны коридора, вот в этом участке, нельзя было установить корректный полноценный наличник. Соответственно, наличник был бы резанный, так как уже, уже дверь сюда ставить никакого смысла не было. Чтобы у нас не было никаких наличников резанных, мы сделали такое решение, что просто поставили сюда скрытую дверь и выкрасили ее в цвет керамогранита, который расположен у нас по этим стенам. Напротив входа у нас расположился унитаз, здесь у нас инсталляция, здесь у нас стоит ТЦ, как и на многих наших объектах. Дальше здесь у нас гипсокартоновая конструкция идет, в этой зоне у нас также гипсокартон. Сейчас э, вкратце об этой зоне. Здесь у нас расположился сантехнический шкаф, э, вот с такими полками под хранение. Дополнительное освещение в этой зоне. Э, по наполнению сантехнического шкафа есть отдельное видео. Оно будет в подсказках, но вкратце все равно расскажу. Мы вывели новые отводы от застройщика, они были снизу, мы переместили их в этот участок, поставили новые краны, это Aventrop, дальше у нас система от протечек, дальше у нас косые фильтры, которые пропускают крупную, мелкую точнее фракцию, а крупную не пропускают. Дальше у нас регуляторы давления с манометрами стоят, обратные клапаны, счетчики здесь стоят уже, это телеметрия дальше у нас стоит э, фильтр самопромывной который открывается у нас там есть емкость туда сливается также здесь у нас расположился э, водонагреватель это у нас плаги э, прикол этих водонагревателей кто не знает у них есть считывающий датчик входящей температуры и исходящей температуры и он э, сделан на двух пользователей то есть э, Кому-то комфортно мыться в температуре 38, он программирует его на первую позицию, кому-то при температуре 42, он программирует на вторую позицию. То есть, соответственно, вы заходите в ванну, вы знаете, какая ваша циферка, нажимаете ее, открывая горячий кран, у вас будет течь именно та температура, которая вам необходима всегда. Дальше у нас здесь гребенки стоят и компенсаторы гидроударов. Здесь небольшое место хранения. И в этом участке у нас уже уложен керамогранит и уже пошли такие декоративные полки под хранение. В этом участке у нас расположилась душевая кабина в строительном исполнении. И здесь несколько ниш, в которых, вот, как вы видите, заказчик ставит шампунь. Здесь у нас система тропического душа и полностью вся вот эта система. Это у нас стоит Ханс Вот этот очень офигенный душ, но очень офигенно дорого стоит. В этой зоне у нас расположилась вот такая большая тумба с раковиной. Заказчик купил эту раковину, нам ее дал, мы, соответственно, под нее изготовили каркас тумбы. Здесь у нас один шкафчик на типончике достаточно большой и пару тоже на типонах, на выкатушках под бытовую химию. Там, соответственно, у нас снизу есть подключение непосредственно самого смесителя. Здесь у нас смеситель инфракрасный. И снизу у него идет питание и подключение. Подключение здесь выполнено, как и на всей квартире, по, по металлопластику, то есть здесь нет никакой гибкой подводки. Это непосредственно по желанию заказчика. Все достаточно в большом ящике, удобно обслуживать, то есть никаких вопросов с ревизией этого участка не будет. Мы сейчас находимся в душевой кабине в строительном исполнении. Здесь у нас гипсокартон, это капитальная стена, капитальная стена, все в керамограните. Здесь у нас есть вот такая небольшая посадочная зона. Для чего? Для того, чтобы можно было пожилому человеку спокойно здесь присесть, помыться. Но вот об этих деталях и о многих других деталях мы снимем второй видеоролик, где с заказчиком поговорим обо всем, что сделано было на этом объекте. Вот здесь будет подсказочка на этот ролик. В зоне унитаза и в зоне подвесной раковины у нас установлен сантехнический трап, переоборудованный под датчик системы от протечек. По напольному покрытию, по всем помещениям квартиры, за исключением санузлов, у нас вложен кварцвенил. В санузлах у нас вложен керамогранит и выполнен в плоскость со всей квартирой сопряжение этих участков у нас приходит ровно под межкомнатную дверь тем самым когда вы дверь открываете у вас видимый участок идет в этом участке когда вы дверь закрываете что со стороны коридора что со стороны ванной комнаты у вас никакого соединения не видно сейчас мы находимся в коридоре перед гостевым санузлом Дверной проем в гостевой санузел мы переместили, он раньше располагался вот здесь. За счет того, что переместили, соответственно, дверной проем, у нас получилось здесь большое зеркало, которое вместилось. С этой стороны мы получили корректное размещение обналичника, он идет цельный. Плюс с этой стороны у нас получилось место под полотенцесушитель, а с этой у нас стала достаточно большая раковина под мытье рук и расположилось большое зеркало в этой зоне то есть у нас здесь получился мини гостевой но достаточно полноценный санузел плюс ко всему в этом участке мы сделали мебельное решение здесь у нас сверху стоит сушилка тут у нас стоит стиральная машинка и поиграв глубинами вот этого мебельного решения мы смогли сзади заложить все коммуникации по инженерке то есть подводку под стиральную машинку слив и прочее в этом участке сделали фальш стенку и э, выиграли место вот под такую большую гладильную доску, которая у нас при необходимости располагается всегда вот здесь. Также дальше у нас в этом участке расположилась тумбочка под э, бытовую химию. С этой зоны мы можем достать и перекрыть кран на стиральную машинку. То есть там есть доступ. Тумбочка у нас выполнена на типончиках. Здесь у нас стали такие полочки. У нас часть данного санузла выполнена под покраску, часть у нас заложена плиткой, это кабанчик. То есть вверх у нас до определенного уровня красится, снизу до определенного уровня у нас плитка. В этой зоне у нас расположилась инсталляция, здесь соответственно у нас собрана фальшстена, внутри за фасадами, которые мы здесь изготовили, располагается вся инженерка, то есть очистная, Фильтры, манометры, регуляторы давления, компенсаторы гидроудрав и сама непосредственно гребенка. Плюс ко всему в данном участке у нас выведен дополнительный свет под обслуживание этой сантехнической ниши. Сейчас мы переместились в кухню-гостиную. По этой зоне изначально что у нас здесь было? У нас не было вот этого дверного проема. То есть у нас до потолка проема абсолютно не было. И коридор у нас был с гостиной такой длинный смежный мы сделали здесь вот такой портал облагородили его дальше значит с этой стороны у нас покраска есть освещение зоны прохода терморегулятор здесь мы перемещаемся на кухню в этой зоне у нас заложен теплый пол тут у нас кухонный гарнитур вот такой вот п-образный заказчик специально хотел выделить зону кухни поэтому в этом участке мы не стали выстраивать никакую конструкцию из гипсокартона а именно чтобы визуально было деление вот у заказчика здесь стоит алюминиевый профиль, здесь перекликание вот этих а, тоже алюминиевых всех профилей на а, профиле ручках, ну и, соответственно, холодильник. Все идет в цвет, несмотря на то, что вот этот участок был изначально не запланирован, но пришли к тому, что будет все выглядеть именно так. Плюс ко всему у нас а, по всей квартире тема алюминия, она поддерживается, что в ручках на межкомнатных дверях, также в профиле в ручках на всех. В шкафах в этой квартире в процессе ремонта к нам приехали замерщики по кухне кухню делали здесь не мы значит сняли замеры и уехали на производство когда подошел этап к установке кухни столкнулись с чем уже по факту кухню привезли сюда на место сборки и выяснилось что в этом участке у нас есть перепад то есть у нас стена стоит в одной плоскости кухонный гарнитур выпирает на 4 миллиметра с этой стороны также у нас вот в этом участке сформирован гипсокартон во всю стену и получается что кухонный гарнитур также выпирал на 4 миллиметра то есть нет возможности его сюда просто физически вместить он больше нежели вот это пространство соответственно кухончики забрали кухню увезли там перепиливать что-то вот потом обратно привезли в итоге у нас все равно здесь остались миллиметры те которые надо было перекрыть но при последующей установке, если первый раз у нас зазор был 4 мм, что сверху, что снизу, то после вторичной установки у нас появилась разница в зазоре. Вверх у нас уходит, по-моему, в ноль, низ у нас торчал на вот эти 3-4 мм. Заказчик придумал вот это решение, перекрыть вот этим алюминиевым молдингом. Смотрится нормально, вопросов нет. Но вот возникает такой момент в процессе изготовления кухни, да, когда... Есть какие-то недочеты, тут была компания с другого города, это еще и усложняло процесс взаимодействия и решения всех этих задач. Что касаемо кухни и установки бытовой техники и всего прочего, я хочу заранее всем нашим будущим заказчикам или действующим заказчикам донести такую информацию. Если вы устанавливаете кухонный гарнитур в сторонней организации, то вы, соответственно, начинаете заниматься решениями всех этих вопросов вы несете финансовую составляющую как бы этой игры либо вы решаете эти вопросы с установщиками мебели либо мы также вам выставляем дополнительные счета на оплату за установку какого-то оборудования Вот смотрите на данной кухне соответственно у нас есть несколько бытовых приборов это микроволновая печь это духовой шкаф это варочная поверхность это вытяжка плюс подключение всего сантехнического и навесного оборудования если вы работаете со сторонней организацией, заключаете договор на установку бытовых приборов и навес сантехнического оборудования тоже с той организацией. Потому что здесь мы столкнулись с чем? При установке смесителя у нас снизу идет перемычка по кухонному гарнитуру. Эту перемычку пришлось выпиливать, потому что кухончики не устанавливают вот эту тему. да, Они не могли предусмотреть, что там... Будет что-то мешаться, пришлось перемычку выпиливать. То есть, приехали на объект сантехники, в итоге им еще сюда довезли лобзик, чтобы они пилили кухонный гарнитур. Сантехники, они не мебельщики. Вот. Чтобы таких вопросов не было и решения ситуации, вы стараетесь отдавать кому-то в одни руки одну работу. То есть, если вы делаете мебель, отдайте им мебель полностью, целиком, со всеми вытекающими. Если вы делаете у нас, отдайте нам со всеми вытекающими. Чтобы не было потом никаких спорных моментов, и никаких непонятных ситуаций. В этом помещении, как я уже сказал, есть несколько зон. Это кухонная зона, обеденная зона, гостевая зона и зона балкона. Такая небольшая зона отдыха. Соответственно, в каждой здесь зоне есть свое освещение, которое также управляется проходными переключателями как со входной группы. Это, это, это и балконная зона, так и с этой группы. То есть... Вам комфортно всегда до всего дотягиваться. Многие пишут в комментариях, зачем эти проходные выключатели можно здесь включить, потом подойти и выключить. Если есть возможность поставить удобные переключатели, которыми можно управлять с многочисленных точек, я считаю, это современный ремонт, в котором это должно быть, это как инженерная сантехника, в любом современном ремонте должны быть проходные переключатели, которыми можно управлять любым освещением, из любых точек своей квартиры сейчас мы находимся в гостевой зоне здесь у нас располагается вот такой большой телевизор который у нас расположен на стене из гипсокартона то есть здесь выполнена ниша под размер телевизора и дальше у нас снизу висит вот такая подвесная тумба под тоже различную бытовую технику тумба у нас Визуально, опять же, смотрится неглубокой, но если заглянуть внутрь, она у нас увеличенного размера на глубину вот этой э, стены, которая у нас здесь сформирована. Также внутри ниши у нас есть э, группа розеток и, э, соответственно, кабель-канал, с помощью которого можно пробросить всю кабельную продукцию от телевизора непосредственно к тем приставкам, которые могут здесь располагаться. По этому помещению кухонный гарнитур, обеденная зона, зона просмотра телевизора. Здесь у нас также в этом участке был проход на балкон, то есть был дверной проем и было окно. Мы это все убрали, оставили снизу вот эту вот небольшую часть стены, увеличили ее за счет того, что у нас в этой зоне скрыт радиатор отопления за декоративными решетками и получилась вот такая вот большая барная стойка здесь мы переходим на балкон на балконе у нас выполнен также теплый пол на полу полностью утепление всего потолка стен парапета и соответственно пола то есть мы присоединили к квартире сделали полностью теплую зону на балконе то есть это зона где можно спокойно сидеть за компьютером Сейчас мы находимся в зоне балкона. Здесь у нас расположилось вот такое хозяйское раздвижное кресло, на котором можно посидеть за ноутбуком. Также можно расположить здесь приехавших гостей, просто переночевать. Здесь у нас, как я уже сказал, все утеплено, все сделано так, чтобы здесь было комфортно и не холодно. На этом объекте заказчик поменял полностью все окна от застройщика, несмотря на то, что вроде бы окна были плюс-минус нормальные, да? но окна все равно все заменили. И поставили... А что у нас здесь стоит? Да, здесь стоят окна у нас рехау. Сейчас мы переместились на противоположную сторону этого балкона. Что мы здесь сделали? Вот у нас здесь расположился такой же вот глубокий достаточно шкаф место хранения под все бытовые принадлежности, которые нужны. Смотрите, когда мы этот балкон планировали, как у нас будет утепление и прочее, соответственно, рамы заказывались уже с учетом того, что там у нас будет фальш стенка стоять утепленная а за ней у нас находится рама просто сэндвич панелью то есть полностью утеплен парапет вот в этом участке у нас на глубину вот этого шкафа получается есть еще секция но только она идет сэндвич панелью и все это добро у нас зашито гипсокартоном утеплено и у нас сейчас единая вот такая вот стена которая у нас примыкает весь